Давно ли вы разбирали бабушкин-сервант? Видели какие-то интересные предметы и не знали их названия? Сегодня мы узнаем у жителей Казани. Помнят ли они вещи, которые когда-то были очень популярны. Что изображено на фото? Кипятильник. Кипятильник. Испаритель. Как его зовут? Кипятильник. А это обогревалка для воды провод какой-то это что-то связано не знаю для ремонта это кипятильник мы живем в общежитии поэтому да. мы прекрасно знаем, знаем что, что, такое, что это, это такое это замечательно да кипятильник <связать> <связать> <связать> я знаю это... я всю <связать> жизнь с ним жил это новая модель чайника тифаль две плюс Да, виниловая это... да, да, да, да. уксус магнитола да у меня такая в девятке стояла у папы музыкальный инструмент как называется это Патефон это музыку слушать А я забыл, как эта штука называется Калькулятор Тетрис? Uh, uh, да. Девушка, нам 40 лет, мы, конечно же, это знаем Плейстейшн oh. хотел сказать, господи Тетрис, yeah. easy Тетрис? Uh, yeah. yeah. Не Тетрис, Тетрис Тетрис Папа твой играл, я не знаю <laughs> Это очень интересная игра, мы играем yeah. по вечерам Узнали что-то новое? Значит, день прожит не зря. А это был Соц вопрос и я с Гизатова. Всем пока!